Блять, что, хуйня. Я бегу. бля, Кен, живи ей, Бобу. Сейвить лечу. А -а -а -а. За Кента, бля. блядь. Блять, спасайтесь, кто может. Кремируйте ее быстрее. О. Да, да, да. Сюда нахуй.